Power Transmission – это федеральная сеть автотехцентров по ремонту, продаже и восстановлению автоматических коробок передач. За 12 лет успешной работы на рынке мы стали лидером в своем направлении – для вас на нашем складе есть более трехсот наименований узлов и агрегатов. Новые, напрямую от завода-изготовителя, восстановленные в заводских условиях, ребилд, а также после капитального ремонта, осуществляемого на нашем производстве, где автоматические коробки передач, гидротрансформаторы и гидроблоки собирают лучшие в стране специалисты на современном оборудовании. Мы работаем с крупнейшими мировыми производителями АКПП, такими как Aisin, JATCO, ZEF, BorgWarner, Люк, General Motors. В вашем городе открыт новый филиал нашей компании, где в наличии имеются готовые автоматические, вариаторные и роботизированные коробки передач, что позволяет осуществить замену АКПП в течение 48 часов. Индивидуальный подход, гарантия качества, доступные цены – вот что делает нас лучшими. Автоматическая коробка передач Power Transmission.